Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Займан, и сегодня я покажу, как установить PUBG на свой ПК. Итак, начнем. Для начала переходим в браузер и в поиске вводим ссылку, которую я оставлю в описании. Вот она. Переходим на сайт. Выбираем язык, русский. И выбираем загрузить. Здесь мы видим минимальные рекомендованные системные требования. И ПО, которое нам понадобится для установки данной игры. Также есть загрузка драйверов. То есть Nvidia, Radeon, все есть. Нажимаем загрузить. Ждем. Должно автоматически начаться скачивание. Если не началось, то пробуем еще раз. Как видите, установка лаунчера завершилась. Мы можем запускать ее. Начинаем устанавливать игру. Принимаем соглашение. Далее, далее. Выбираем путь. Я также повторюсь, я устанавливаю заново игрушку, чтобы вы понимали каждый шаг мой. Games, окей все. Создаем рабочий стол. Ярлык на рабочем столе, извиняюсь. И устанавливаем игру. Сейчас посмотрим, сколько это по времени. Вот смотрите, у меня сейчас 9.15. Посмотрим, сколько будет устанавливаться данная игрушка. А, ну это лаунчер, все, я понял. Это не игра, это лаунчер. Сейчас высветится. Меню лаунчера, и там уже будет сама установка, сама распаковка игры. Выходим на рабочий стол. Вот на рабочем столе у нас уже появился ярлык. Нажимаем «Да». И у нас запускается окошко. Окошко, где мы должны ввести адрес электронной почты и свой пароль. Либо можно зайти с помощью вот таких вот сервисов, как Google Play, VK, Twitch, Facebook и так далее. Я захожу с Google Play. Показывать, конечно, я да, мою информацию не буду, поэтому немножко перемотаем ролик. Все, я ввел свои данные и теперь захожу в свой аккаунт. Дальше у нас просят установить компоненты. Тут, как хотите, можете выбрать русский язык и выбираем «Установить». Все, установка пошла. Так, теперь смотрим время. 9.17. По окончании установки я также покажу время, сколько это длилось. Как видите, скорость закачки у меня хромает, поэтому я не буду снимать весь процесс. Итак, ребята, уже 99% загрузки, она уже заканчивается. И почти, почти, почти, почти готова. И теперь мы можем начинать. Смотрите, если у вас есть какая-либо какая ошибка, не заходит в игру, белый экран, все что угодно, убирайте, проверить и починить. Но она... Попытается максимально пофиксить, там, не знаю, может какие-то недостающие файлы, как-то так. Нажимаем «Начать» и запускаем игру. Ребят, также я сейчас расскажу, что делать, если игра не запускается в каких-то случаях. Все, <к <ries> <к <End> проходит инициализация, connect, все, мы в игре. Вот так просто установить PUBG. В принципе, тут ничего сложного. Если будут какие-то вопросы по установке, по игре, задавайте их обязательно в комментариях. Ну а сейчас я покажу, как пофиксить какие-либо ошибки, и если у вас не заходит в игру. Выходим из игры. Покидаем рабочий, на рабочий стол. И смотрим, ребят, смотрите. Бывает такое, что лаунчер запускается. Белым экраном, то есть все это в белом фоне Полностью сейчас выходим Для этого И еще бывает такое, что игра просто не запускается То есть вы нажали, ждете около двух минут и ничего не происходит Для этого заходим в свойства Здесь выбираем совместимость и Можно конечно здесь, но лучше все делать от имени администратора То есть заходим сюда Убираем «Запустить программу в режиме совместимости». И здесь экспериментируем. Восьмерка, семерка. Если у вас установлена десятка, то обязательно попробуйте это сделать. Поменяйте либо на восьмерку, либо на десятку. И обязательно, обязательно поставьте галочку «Запустить эту программу от имени администратора». Все, вы нажмете «Ок» и, ну блин, я не знаю, в половину случаях это помогает. В принципе, это все, что я хотел вам рассказать. Я же говорю, будут какие-нибудь вопросы, ребят, пишите об этом в комментариях, я на все отвечу и постараюсь по максимуму вам помочь. А с вами был я, Займан. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока.